У аппарата. Продолжаем. Честно, я, запу... я запутался. Не знаю, где я ел. Не помню. Давно не играл, забыл, як. Наверное, сюда. Не лезай, сволочь. Может, это вниз? Пробуем. Что мы лично причивается Душблю в улицу, ты тут по улице, это самое лучшее, что может быть. Что там с этими дверями? Ёбкино, а что они так странно? Открытые, типа, как бы и закрытые. А тут? 0. Добрый. Блин, дальше я про бегать. Кто? Кто тут? Я чув голос. Страшно. О, тут мне не подобается на улице. Тут прикольно. Тут, наверное, зак. Так нечестно. Я хотел еще там проверить. Блин, по-быстрому. По-быстричку. Ко? А -а -а -а. Короче, тут закрыто. Во, здесь все видно Во, прикольно Эффект 3D Это IMAX камера Тут можно включать Вот за генератор потока энергии А там? Там может есть батарейка. Но она тут может быть? Тут нема ничего Значит, нам у дырку. Странно, как-то так он перепрыгнул. Приседаны. Оп-оп. Хлоп. Два, три, четыре, пять. Ху! Так я трошки відпочину. Другий подход. Раз, два, не, хватает уже. Зарядочку сделали. Разминку и хватает. Так, тут же требует... Я чую крики. Хтось має там горіти в пекле, я уже это чую. Значит, тут сейчас бегнет током. Але я не сцю. Такие жжуржанные, как бы мухи где-то летают. Это специально сделали для раздражения уха. Я уверен, да. Прикольные дерева. Как в Майнкрафте. Тут, наверное, та самая история, но я... Поп... А, тут замок. А если я доторкнусь... А -а -а. А, это типа его глушило. Вот что означает этот песк в гухах. Тут есть еще икие, но посмотримся тут. Это двери? Двери не работают. Электричество кончилась. Знову та сама история. Радио стоит, батарейки нема. Смысл с того радио? Мадурных меня ты батарейка. Документы. Документы. Убей нас. Убей нас. Сожги здание. Здесь находится хуже. Здесь находится хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас. Хватит напилика. А, не то. Не то нажимаю. Прикольный звук На трубе кто-то сыграл Так Это что? Это походу Тут уже было Ну пофиг, если сюда можно идти, то это сюда ага. Помещение. Я бачу бочки С пивом я чую, что кто-то должен быть. Кто тут? А тут никого нет дома. Что ты хочешь? Вот, вести, какие дурные. Давай, молодец. Слушайте, это так, как уважницы на річці. Там тоже такие, ну кроме трупов, конечно. Но я чувствую, что такое бывает. Долго это должно быть? Это, наверное, бесконечно. Тихо, тихо Камано. Камано. Так... Камано. Тут Камано. Тут... Тут всюди ничего. А, сейчас мы его налякаем. И что, он сдох? Не, не, Так, так, так. Я бачу тень. What the fuck, who is there? Тут, а я хожу. А, ну ходи, ходи. Я так понял, что это конечный пункт, и треба вертаться наверх а тут закрыто я думал что это активировало подачу энергии в эти двери но это не то так так так так так так я чую звук электрики это в заборе оно а ну. не заборе квосвенцами хорошо Добрый... и тихо а чуть чути звук электрики, лишь когда я включаю светло? Странно. Короче, я запутался. Звідси... Туда? Что? Я вообще не понимаю, где я є. Значит, это... Це... Ага. Це звідси мы пришли. Значит, нам сюда. Тут замок. Значит, сюда. Вот теперь можно и поменять. И мы ничего не втратили, это кто? милиционер? Так, так... Я вообще не знаю, где я есть? Чи... Чи наоборот теперь можно туда попасть? Что <реклама> это было? Идем читать Горящие огни! Электроэнергия все еще есть электричество. Ну, правильно, а якыш? мне нужно подумать, Лиза. Ну, нема, Лиза, что ты знаешь, говоришь. Я думал, что электричество это доказательство того, что какая-то человеческая сила все еще контролирует наибольшую часть больницы Mount Messieu. Но, челов... Но никакое человечное или здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать, и то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться взглянуть на свою картину целиком сумасшествие бесчеловечность управляют в этом месте чтобы не контролировать электричество оно пытается заманить меня в ловушку может стоит выключить так ты дебила и дурники что ты его включил а теперь ты хочешь его выключить а кто смеялся кто ржал тут я не понял я бачу то нет, это не то. Думал, то документы. Доброе. Тогда, какой был смысл то включать? Чтобы прийти сюда и понять, что это нужно выключить? Короче, я ничего не догнал. Еще раз иду сюда. Хоть, как всегда. Добре. Что-то я не то роблю. Прямо? Ничего. Сюда. Ну, это, блядь, это только сюда, но ну, а куда еще может быть? Ага, тут есть еще какой-то забор. Ну, это же на ланцу, это и так ясно. Добре. Еще один раз. Если тут трещит звук электрики, значит что-то можно где-то нажать. Вверх. Там куда не можно залезть. Это что за кровь? Я так понял, что ктось кудась уже вылез. А, я... Блять, сука! Я маю сходить добегте. Блять, как-то меня налякало. Я, мол, я привык до всего. Аж ноги дернулись Я успею, я успею, где эти двери? Вот они Я успею, давай Е, yeah. закрывай. Закрывай! Ну, дивись, сука, та ж... Чого электрика не включилась тоді, коли треба? Відкривай, Гнат не ховатись нихуя, а где той урод? Похуй, что это я маю? Сидеть до конца? Короче, я думаю, что я правильно пішов, и на дворе там нифига больше нема, проверим. Это какой-то типа генератор на станции электричный час, это волрайдер такие звуки и такие помутнение, как завжди. Так, я тут не подивился. Все закрыто. Понятно. Все понятно. Чего я его так трусил? Так, нихера. Блод. Кто, кто тут? Короче, за раз, то есть, будет такие, от кого требо их завжди тикати, у них уже трошки надоедает, не коли навіть. ...здивлятися атмосферку. Я вижу дробинку, все правильно, значит... Пусть уже тут продвигаемся по трошке... ...кватостями. Можно будет, наверное, по трубе пройти? Да. А, ну, это будет без толку. Короче, что-то я очень хернюю, какую-то мейлю... ...триба что Короче, уже по чуть-чуть стає цікавіше. Мне трохи більше подобається цей грати, ніж спочатку подобалось, потім не дуже, а тепер знову подобається. Це по-любому туда, але треба перевірити ще тут. тут. все закрито, тут ага, обійшли по кругу нормально, Значит, правильно все. Мне пока что подобаете, что мало вида код Блять, ну та же скики можно. С Сука, уже все, уже ноги не имеют, блять, все уже я нервуюсь. Это было бы, а как назывались заметки? Легкий способ выбраться. Тут блять легкий способ кинутый курытый, блин, можно получить. Это было бы очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правую. Раскрыть правду, а нет правды, только ложь, которую можно перел... которую мы проживали слишком долго, чтобы теперь вернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Ничего не понял. Проклинаю это место. Я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. Вин паренесел все, что можно, чтобы звезды вылезли. Будем бачить. Дуже сильно надеюсь, что хоть этот главный герой в этой игре сможет отсюда выбраться, на відміну от предыдущих. О, прикольно. Гарно выглядит. Мне сразу понравилось. С первого момента. Не привычно, потому что там они такие ящики, а тут не совуються. Так, я уже чую волрайдера. Надо поскорее. Бо Валарайдера я не очень люблю. То, что он пробирается под стены, ну, крестины, и всюду ходит, и всюду, где лежит лишь... ход. Блять, привыло развернуться. Где хочешь, и под двери, но от него трудно втечь. И того с циркуляркой ненавижу, от него тоже трудно терять. Это мне нагадує Silent Hill, там была Silent Hill 4, там была такая башня, тоже требовала по кругу и вверх, и она дуже похожа, значит я пошел правильно, если сохранялка улыбалась, наш нормально. А тут мне игра нагадует, кто помнит, какой был квест. Короче, как він в стиле Стимпанк с Блюстром. Там остання миссия была на похожей вышце. Короче, я сюда вылез, а толку з того, что было сохранение, якщо тут ничего нет. Може, можно в вікно окно якісь? какие це Нет, это до сраки, Короче, треба вертатись назад. И... Для того что-то неправильное Нет, тут один лишь вариант Значит, все правильно Значит, сюда и треба Дивитись Наверное, або спуститесь вниз, або Піднятись куда-то А может еще быть таке, что какие-то можуть Можут открываться Понятно, треба брать разван. Зараз у нас будет тут... Mirror's Edge Провелась. Ну все, как не у людей. Ну и кого хера, что не мог быстро вылез. И теперь что, он будет хромать, и я буду, как дурак, ходить каким-то хромым чуваком? А ну, проверка, ход добрый? Ну, хоть за добро. Это что-то прикольное, что ты молод, Камера есть есть. Это вроде какие-то адекватные говорят, потому что бо голоса более-менее нормальные, не спаскудженные. Только вот где они? Тут? Это похоже на чердак. Это что, планшет? Это радио говоришь? О, это уже ближе. то И потом раз, а радио. Может, это за этим векном? Похоже на то. Мне кажется, что это неправильно. Что можно было подойти только для того, чтобы почувствовать эти вот слова. А в чём прикол, что даже вот без э, лампы, без батарейки, короче, працюет ночное видение. Выходит, что вот эта батарейка, она только дает энергию самой лампочке. ночное видение все равно працюет. А может и не так, не знаю, что меняется. Да, воно, как бы лампочку якусь свечу. Короче, хорошо. Сейчас пробую тут подывать, мужик, куда сюда пишу. Засунется. Наверное, кое-что до того викна все-таки, а лишь шестым викном. бачите. Короче, так, по быстрому еще раз все то самое. -ху -ху. Сюда не. не. Є, я так понял, есть два адекватных пациента, чуваки и теплые, которые между собой общуют про какие-то их шизофреничные задумы, но они добавляют какую-то интрижку, какую-то И, наверное, ними мы еще где-то встретимся в Тут что-то с этим окном по-другому. Его можно выбить или что? Чи щось можно пересу... А, может, наверх треба лезть? Наверно, куда-то наверх. Я забыл, что еще бывает такой вариант. Что можно лезть наверх. Нет, тут не то. Короче, мне щось это не понравится. Я не люблю так ходить и шукать. Не знаю ты шо Я правильно пишу мне здесь да Часа я назад вертаюсь Мне вроде правильно Короче так все запутано шо я где ты? Чи это уже у него в голове? Блин, я еще как-то дивом сюда попал, честно. Не знаю, как я попал, но мне что не очень понравится, этот голос. Ну, типа, как, понравится, оно так завораживает, но... ...не понравится тем, что сейчас какая-то херня осталась. Если можно лезть под значит что-то будет серьезно. Ага. Вот и кто-то. А кто -то. Так, читаем кто -то. Заметки. Мудрый человек. Обратно внутрь. Чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвые больше меня не удивляют. Суицид кажется мне разумным. Ну типа вот такие обстановки, может и так. якшо... Но, в принципе, если подумать про это как про реальную какую-то ситуацию, которая действительно могла бы быть в жизни, то навряд ли чи... кто-то бы не смог звідси втекти. Забори ж можно перелезть, пациентов не так много. Это было бы вполне реально звідси. И машин может быть до хера по кругу, навколо лікарні. Так что это це... только для игры так сделано, что типа неможливість втекти, давай повішаюсь. Неправда, это все. Я какие дебилцы озвучивал. Наверное, прямо у психологов и шли за озвучку ее. Такого тика то. <свят> Батареечка. Это очень Бо что тут? Всему моменте он не быстро заканчивается. О, мне подобаете такой легенький звук такой. Так, краще. И спокойно, одночасье тикало. И вицеваешь. Відчуваєш... Действно, вицеваешь эту атмосферу. Когда много резких звуков, оно немного напрягающе. Документы. Пациент Денис. Денис. Або Денис. Доктор Вольфрам. Той, что плавает лампочки. Доктор Вольфрам и мистер Молибден. В какую сторону? Наверное, в любую. Ну вот даже тут. Можно ж было просто перелист. Ну понятно, что тогда был бы не град. короче, до какой-то сохранения дохожу и буду закругляться. Это перелезло. Ну, де ж голоса? Ну, уже, блин, задолбало. Коли я уже побачу цих людей. Че это уже его шизофрения развивается? Это закрыто. Хелахе! Я! Фак! Зачем Села батарейка. Так. Когда уже-то сохранить, я уже хочу... Закончить-то, бо мне уже трошки надоедает. Наверх можно? Можно, я думаю, что так и требов. Да. Оп. Все, короче. С Сохранение. Всем пока. До наступного разу.